Привет всем, народ! С вами, как обычно, Антон. Машина – это, конечно, круто, но вы когда-нибудь были на шоу Бигфутов? Что? Вы не знаете, что это такое? Эм, ладно, древние люди, сейчас вы все увидите сами и офигеете. Ну а кто шарит за больших мальчиков, то, наверное, уже предвкушает то, что сейчас будет происходить. А именно, сейчас будет потрясный выпуск по нереально крутым машинам-монстрам, которые то поражают одним своим внешним видом и идеей, то выносят мозг тупо своими трюками на стадионе. Короче, скучать точно не придется. Рев мотора вам не даст этого сделать. Ну а пока я не начал, проверьте-ка лайк, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, ну и жмякните на колокол, и не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Готово? Тогда погнали! Врум-врум-врум! Это просто огроменный бигфут. Его колесо, блин, в высоту не просто там полметра. Не метра, да даже не два. Я фиг знает, какое оно в диаметре. Но выглядит это просто сумасшедше, как будто такого в реалии быть не может. Интересно, сколько стоит подобная подвеска, которая выдерживает столь высокий вес? Это же вы прикиньте, как оно должно внутри работать, чтобы машина управлялась, могла ездить по неровным местам и тому подобным. Наверное, стоит просто миллионы рублей одна какая-то деталь. Напишите, пожалуйста, в комменты, хотели бы вы на подобном бигфутике прокатиться. Или все же немного стремновато. <как> Внимание, просьба приготовиться, потому что сейчас будет кое-что поистине залипательное и непередаваемо крутое. Это легендарный бигфут Грейв Диггер, который исполнил настолько изумительный фристайл, что я не припомню ничего круче. Вот правда. Во время поездок тупо все детали постепенно разлетались, я об обертки машины, само собой. Сперва вылетела дверь, потом и фара перестала работать, а под конец и вовсе отлетел капот. Но сам же каркас и все механизмы прикручены тупо намертво. Прикиньте, какое там напряжение и какой удар происходит во время подобных падений. Колеса-то огромные, это факт, но ведь они все равно не снижают нагрузку до нуля, правильно? Как вы думаете, что это такое выезжает? Какой-то танк, ммм?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 Йоу, народ! Вот я только и делаю, что слышу от разных ребят, мол, как было бы круто иметь такие же школьные автобусы, как в Америке. Они такие красивые, такие атмосферные, ля-ля-ля. Но камон, вы просто не видели вот этого. Как было бы круто иметь такой школьный автобус, м? Вот это я понимаю сила и мощь, которые текут в нем. Тут уж никакие поломки на кочках и тому подобном не будут страшны. Да и если вдруг он будет в пробке, всегда есть вариант, как добраться до школы вовремя. Если вы понимаете, о чем я. Очень круто, что на шоу там еще и людей прокатили, а значит, штукенция реально рабочая, Они а просто сделаны для вида, мол, школьный автобус. Дети, конечно, на таком вряд ли будут кататься, но просто они фиг туда попадут из-за высоко расположенного входа. Но если бы могли, думаю, они бы были без ума. Да и школу пропускать никто бы в таком случае уж точно не хотел». следующий бигфут был сделан в стиле зомби да я уже предвкушаю ваши мысли на тот счет что зомби это максимально привычная тема что никому это уже не интересно потому что все делают одинаково и бла-бла-бла но блин не знаю где вы это смотрите так что оно вам надоедает но вот лично я подобного раньше уж точно не видел у бигфута потрясный окрас который к тому же имеет и что-то развивающееся на ветру таким образом картинка буквально становится движущейся и это делает стиль и вообще атмосферу зомби куда приятнее и интереснее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 Ну, короче, сказка. Жду не дождусь. Надеюсь, все же ребята на программистах одумаются. Ставьте лайк, если согласны со мной. А это уже что-то хендмейд. Имею в виду что-то такое, что не специально делалось Бигфутом со старта, а что было собрано из имеющихся деталей. Так для основы тут взяли обычный корпус от BMW, который, на мое удивление, довольно прикольно стал смотреться. Нет, ну правда, корпус интересный, цвет ярко-красный, все как надо. Светящиеся сзади фонарики, громадные колеса, шикарная амортизация. Да, в общем, вы все и так прекрасно знаете. Поэтому давайте просто еще немножко полюбуемся на Бэху. Она того стоит. Лимузины. Один из самых популярных гостей на многих вечеринках и в особенности на свадьбах. Но как не проехаться на длинном дружке, правильно? Особенно, когда внутри подсветка, приятное оформление. Вас плавно везут и вы кайфуете. Ну, вы поняли. Так вот, люди взяли этот самый лимузин и нацепили на него громадные колеса бигфутов. Что из этого вышло? Ха, ну, взгляните сами. Получилась уже совсем неспокойная и расслабленная поездка. Тут уже хочется и погонять по горам, по грязи и всякому такому. Единственное, что мне интересно, как такой лимузин-бигфут поведет себя при падении. Будет ли конструкция столь же прочной и столь же безопасной? А в остальном идея класс. Я бы на таком сто процентов прокатился.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 На сей раз он имеет корпус настоящий. Забыл ее название, американской машины, внедорожника такого. Ну короче тут взяли корпус от нее и поместили на громадные колеса. В итоге получилась нехилая такая тачка, мощности которой позавидует даже огромный грузовик, или там кран, или я фиг знает что. Ну короче супер мощная. Кстати меня тут настиг один вопрос, а как строятся подобные движки? Ну то есть их сами конструкторы своих машин собирают или их под заказ где-то покупают у компаний? Отпишите в комменты, пожалуйста, если кто знает. Было бы и неплохо. Большой, быстрый и мощный. Этот грузовик-монстр-чемпион, Раминатор – самый быстрый бигфут, установивший мировой рекорд Гиннеса со скоростью 99,1 миль в час. Его конструкторы – два брата, которые увлекались этой движухой еще с детства. Не мудрено, что ребята смогли подобрать правильный рецепт и оснастить собственную конструкцию всем необходимым. Хоть внешне Бигфут и не выделяется чем-то, согласитесь, зато его характеристикам позавидует каждый другой такой грузовик. Самый быстрый грузовик-монстр у нас только что был, поэтому пора показать и самый высокий, правильно? Ну а что? не только же в скорости измеряется крутость, правильно говорю? Это все дело субъективное. Так конструкторы данного агрегата сделали упор, вы уже поняли на что, и смогли достигнуть высоты в... в... фиг знает сколько метров но просто в очень и очень много. Смотрится Бигфут суперски, особенно вблизи, когда рассматриваешь все механизмы, все трубы вживую. Ух, аж дух захватывает, когда представляю его перед собой. У вас нет такого? Но не только ведь Бигфута использовать для шоу, верно? Нужно бы им какую-то полезную штуку придумать. Какое-то дело доброе. Так почему бы, например, не юзать их в полиции? Для начала в этом. Они бы ездили за преступниками по горам, по лесам, почему угодно. Тут уж точно никто не уйдет никакие пересадки на другие виды транспорта не помогут осталось оснастить их возможностью плавать ну и летать было бы неплохо в остальном все уже ок скорость идеальная проходимость тоже внешний вид вон тоже под полицейский сделан мигалки вроде работают все как следует а это нет не спешите с выводом это не еще один Диггер. да окрас у них схож но это не он Данного чувака называют «Кингслинг». Правда, значение этого выражения я не совсем понимаю. Но да ладно. Выглядит Бигфут круто, только колеса уже по сравнению с предыдущими для меня маловаты. Хотя погодите-ка, движок-то ревет неплохо. Да и виражи крутые делает. Видимо, машина реально годная, зря я ее так сразу недооценил. Кстати, давайте сравним этих двух зеленых друганов. Ну или врагов, я не знаю. диггера и Кингслинга. Какой из зелененьких вам больше зашел? Напишите в комменты. Ну а этот чувачок называется Макс Ди, его стиль уже реально мало с кем сравниться и редко на кого будет похож, это точно. Если вы не понимаете почему, то сейчас наглядно все поймете. У машины крутейший красно-золотой окрас, топовые колеса, огромные колеса, все как надо. Как он взлетает и еле-еле удерживается на плаву, это вообще балдеж. Особенно вот этот момент. Вы посмотрите, тут у меня дух замер и я думала, как это так? Неужели упадет? Неужели?